Сэр Джеймс Кэмерон. Киборг, убийца. Вот вы, блядь, где вы, сука, такие рождаетесь, полонки дары, блядь, ебучие. Сука. Блять, я тебя захуярю. Ой, mm -hmm. козлин, ебучий. <звы> Опа! Все. Из детства были. Тюрьма.